Приветствую всех любителей видеоигр, снова возвращаемся в черную книгу, а точнее даже не просто возвращаемся, а продолжаем ее проходить. Фишка заключается в том, что демонов мы уже отправили, в дурака мы выиграли, остались только посетители. Васька, слушай, спасибо за помощь, с баней той. Да погоди, еще вызвали девку-то надо. Да ты че, как бы я без тебя-то пошел? Хочу подарить тебе. Ну, держи. Тройка, семерка, туз, тройка, семерка, дам. атласная колода, получите плюс один наречивость, черный в начале сражения. О -о -о. Это что такое-то? Карты игральные или ли? Они скопил денег-то старинные, но первый сорт. Захочешь научиться, так я объясню. Я уже сыграл. Говорят, нечистые-то тоже не против сыграть в дурачка. Так, не, мы уже играли, спасибо. Все, погнали дальше, я умею играть в дурачка. Так сейчас ему надо. А, а ну почао. пошли отсюда у страшарые, пока я вас гоном гнать не начал! Так не понял, что это он. А, заметил, заметил! Что? Погоди, может они по делу пришли? Ну, с чем пожаловали? Хм. Ох, Василиса, мы тот страх такой видели! К западу от Янидоры избавились жуткая! Так там точно чистый живет. Это почему это? Ну как? -как? Раньше, говорят, там все гулянка какая была, а сейчас заброшено, как могила. Сами видели. Ну-ну! Сами в могилу угодите, если без дела шататься будете. Бежим! Так, а, ну все, это просто как дополнительный квест нам накинули. Так, минимум 13, максимум 33. А у нас сейчас 19, да? То есть мы, в принципе, уже можем накинуть, да? Парочку карт. Я могу еще одну иглу накинуть, Да, могу. 18. А, стоп, я ее убрал, что ли? Подождите, стоп. А, где иглота? А, ну да, вот. Давайте-ка что мы сделаем еще? А, вот, 14 монет. Стоит закинуть, да, эту карту. Да, 14 монет стоит закинуть эту карту. Ладно, ничего страшного. И вот эту еще. Блять, много. Так, ну это пока только первый Мы еще осиновую печать не сняли. Надеюсь, когда я их убираю, у меня будут возвращаться денежки. Ладно, что еще мы можем закинуть? А, это две мы закинули. Порча нам больше ничего не надо. Да нет, в принципе, все пока что. Все, погнали в путь. Погнали. Вот, ярмарка. Погнали. Это раз док-квест. Несмотря на поздний час, торговля продолжается, и вы еще можете успеть купить что-то в дорогу. Чего тут только не продают. И сахарные пряники, и колдовские амулеты. Товары на любой вкус и кошелек. Давайте-ка осмотримся. Правницы, давай, картежники. Картежники увлечены очередной партией в дурачка. Играть в карты минус 25, играть в карты минус 5. Это как? Это типа... не, подождите, ладно. Ну, картежники увлечены очередной вот, партией Подходи, народ, покупай добро и травы, чтобы жизнь пошла на славу! Так, давайте посмотрим, что у него продается. Так, мультовка атаки врагов наносит на минус одну, огниво. Атакующий слава наносит на одну больше, когда у вас меньше 50% здоровья. Так, умер, ага, это платок, это порча, учить поселения красноречия в начале сражения. 120 монет молитва усиливается от с молитва плюс выше будустою в начале входа предметы дорогие спасибо так не что в черных страницах не есть безумие не уличить меня в лукавстве сбросить умение полтинник стоит ну-ка а что тебе за заговоры а вот благословение так а ну это увеличивает атаку на три три всем противникам вот это, и вот это хватит спасибо тебе большое книжник спасибо травница ты мне не нужна мы пойдем дальше так она а сюда пойдем. денег у нас не осталось я помню опять все просрал ну ладно ничего страшного вы сбились с пути и вышли на знакомую дорогу гораздо западнее, чем планировали. Здесь вас встречает оборванный человек с гнилыми зубами и мутным взглядом. Вы понимаете, что это разбойник. Ночные путешествия по Пермской губернии порой опасны ни одной нечистой силой. В тишине раздается его хриплый голос. Э, что тут у нас, девка? Али Ладно уж, отпущу невредимой. Коли отдашь все деньги о о, -о. о, -о, -о. поводу не разглядел ты в потемках то не одна я путешествую ну ка иди-ка сюда разбойничек я да. турков бил нечистого видел а погане тебя вражины не встречал от вида высокого солдата у бандита подкашиваются ноги он пятится и быстро скрывается в чаще в спешке он уронил свой кошелек. О, плюс Вы продолжаете путь. О! Так, давайте-ка мы возьмем, пожалуй, аминь. Я его хотел взять. Так, нам нужно дома реки сначала исследовать, а потом же все оставшееся. Карта на этот раз какая-то маловато. Деньги я заработаю мало. Главное, не враг усеян разнообразными травами. Среди прочей растительности выделяется один красивый цветок. Он ярко-красный и хорошо виден даже в лунном свете. Вы подходите к цветку и обматываете его стебель серебряной нитью. Рывок, и вот в ваших руках ценная трава – Адамова голова. О, Вы забираете колдовскую все. траву и готовитесь продолжить путь. Спасибо. Вот это хороший знак. Очень хороший знак. Мне уже нравится. Это прям прекрасный знак. Денег бы еще побольше, но пять монет уже не. Пошло. Сосновые ветви заглядывают в пустые окна заброшенной избушки. Вас охватывает неприятное чувство тревоги. Не зря говорили, что место это нечисто. Зайти внутрь все равно придется... Вы протискиваетесь сквозь приоткрытую дверь и смахиваете паутину. В синях темно и пусто. От давящей тишины у вас по коже пробегает мороз. Вы заходите в избу и замираете в ужасе. Под исцарапанными когтями красным углом лежит иссохшее тело человека. Рядом с ним валяется гармошка, словно растерзанная диким зверем. Вы осматриваете избу гармониста. В его кожаном кошельке есть несколько рублей. Не, мы не будем забирать деньги, это опять плохо. Просто... Вы рассказываете да. о мертвом гармонисте в ближайшей деревне и отдаете деньги на похороны и отпивание. Крестьяне рассказали вам, что несколько лет назад этого умелого музыканта увезли среди ночи на какую-то вечерку. С тех пор его никто не видел. О, минус один, отлично. Уже хорошо. Вот я молодец. Ну, минус один – это мало. Я уже плюс три чер чертями накидал, и там накидал. Ух. Вы пробираетесь сквозь лес. Угрюмые деревья нависают со всех сторон, а из мглы доносятся какие-то звуки. Вы замираете в страхе, заметив двух чертей у разрытой придорожной могилы. Они вскрыли гроб, и теперь неторопливо... Сдирают кожу с трупа Ох, ты охренели, Преодолевая отвращение Вы открываете черную книгу Первый заговор будет за вами Конечно Их двое, да? Ага. 4, 2, 6 Они шестерочку собираются мне накинуть Так, у меня сейчас троечка а -а -а, Троечка Увеличит количество ключей В следующем ходу, но минус 1 хп Так, мы накидываем это Потом ключ И кому-нибудь на них Оп, 37 Вообще красота Так, бронечку найдите Потом А, не, не, не, ничего не А защищено Ай, красота Ай, красота Ай хорошо, он пятерочку 5 плюс два, семь Иди-ка ты вот на этого черти Нет, стоп, стоп А, я уже не могу отменить, да? Я могу отменить? Не могу ладно ничего страшного так увеличивают получаемую броню на 3 значит вот так ага, окей. Вот так и я бы накинул порт ну ладно давайте килку килку мы накинем сколько у нас два ну ладно в принципе пока не как дома 5, 5, 3 дамага. Не так страшно. Так, Сейчас мы еще получим инцидент дамага. Да? А, нет. А где мы ключ -то? Ладно, фиг с тобой. Так, 4. Мы накидываем бронху. Потом атакуем. И иголку. Ну, Всем противником, либо я. Не, лучше иголочку. Так бы я хотел. Так. Все, это мне пригодится. Сколько у тебя жизни? 10. 10 эти никак не отнимут. Так, одну кпшку отниму, У нас полная. Так, мы отнимем тебе 2, у тебя останется 8. Потом отнимем порчу. А бронику у меня.. А, вот и брони. ай яй не хватает чуть-чуть. А, ну увеличивает А, ну все, то красиво. Так, порчу пошла. Да? Вообще пушка. Дома придет? Отлично. Да все, нечистый, что ты? Куда ты лезешь? Ты со борешься. Два, четыре. И еще давай закинем. Жизни будут полные, а значит все в Отлично. Снимает негативный статус. Крепкое и складная. Значение эффекта. Две атаки. Давай возьмем. Разделавшись с бесами, вы осматриваетесь. От могилы в лес идет узкая тропка. Кажется, вы слышали про это место. Заросшая дорога ведет к старому кладбищу. Ага. Так, ну давайте-ка сходим. Все-таки мы знали, когда слышали про это место, значит, надо сходить. Там явно какой-то бес Над Надгробия, торчащие среди деревьев, укутаны сырым туманом. Вы оглядываетесь по сторонам в ожидании нападения. Но все вокруг словно замерло. Давайте, знает, Вы прогуливаетесь кресты. по заросшему кладбищу, осматриваете надгробные кресты и размышляете о смертях, которыми создан этот город мертвых. Возможно, и раньше были и котницы, Может, даже покоятся на этом кладбище? Так, и котница. Значит, икотная история. Первое упоминание об икотнице в 1785 году, когда епископ Архангельский Хомской Венемеа Вениамин в своем послании Синоду описывал заболевание как особую форму порчи и одержимости злым духом. Также в своем письме церковник указывал и котку с верованием древнего народа чуть Жиша по берегам реки Пенеги и поклонявшись языческим богам. Так, вот так, в это время бунт, которого разъяренная толпа, сожгла несколько домов, где, как считалось, жили колдуны, напускавшие котку на местных женщин. Хорошо. Так, Вы молитву. читаете молитву за упокой душ, что лежат на кладбище. Не слышно ни звука. Вот, отлично. вам повезло. Копальщики недавно вырыли могилу. Она чернеет голодной пропастью, пока не занятая. Вы набираете немного свежей земли в мешочек, нашептывая заговоры. Она усилит ваше колдовство. Спасибо. Отлично. Еще раз молитву. Вы читаете молитву за упокой отлично. душ. И до свидания. А, теперь сюда. Погнали. Раздается хлопок кнута. Этот черт гонит вад сжавшуюся от боли душу. Вы останавливаетесь в нерешительности. Стоит ли душа грешника того, чтобы сражаться с нечистой силой? Любая душа стоит. Вы окликаете черта, и враг, и грешник медленно обращают к вам в свой взор. И оказывается, что последний еще один нечистый. Вы крепче сжимаете Ой, черную бле. книгу и готовитесь к бою. Ладно. Динамику. Ух ты ж, маленький. Хорошо. Три ко все. А, потом броники надо накинуть. А, и его пока. А, надо, надо, надо, пока. А, вот так. Ага, спасибо. Лупи. Нас не Вот. нечистый сильный. То есть вот этот гнал вот этого, да, Отвечаем. Так, пошел-ка вот на это вот Я еще порчу вот на этом вот. А, стоп стоп, стоп-э, стоп-э, стоп-э. Сначала бронька, это все-таки важнее. Лучше уж два дамага получить, чем один. И... Давай скай И ты, вот на тебя. Ага. Всем погнали. Да, чуть вперед. Петерочка. сейчас еще Хорошо, сейчас мы быстро на А, -а, -а. избавимся так пятерочку не сюда а ты чего хочешь снять эффект с меня а ты держи двоечку так а что хочу так, увеличить количество приказа книги в следующем ходу. Ну, вот так вот увеличим наш дамаг, пожалуй. Так, деревочка. А, а, ну он же сейчас все снимет, да? А, один положительный старт. так. Давайте посмотрим, какой? Ну, бронь. Отлично. Бронька это не страшно. Еще один так стоит слышно. Так, 4. Поршка. И здоровье. Отлично. Подтирюсь, подтирюсь. А, ага, подтирюсь. Так. Снимает негативный эффект, два здоровья. Замок Слово остается в загнутые ходы и оказывает свои энергетические Новый уровень, высказать к Отлично. Так, ну осталось с Серафином в камень, подойти туда и все, еще два места остается. Быстро-быстро. На этот раз быстрее, чем я думал. В тенистом овраге лежит огромный камень. На нем есть отпечаток ноги, который сейчас наполнен предрассветной росой. Валун уставлен свечами. Тут и там вы замечаете дары крестьян Енидора. Забирать дары мы не будем. Так, в тиренистом лежит огромный кай. На нем есть отпечаток ноги, который сейчас наполнен предрассветной росой. А росу мы выпьем. Вы пьете священную воду и чувствуете прилив сил и уверенности. Отлично. Покидаем местность и идем дальше. Если бы мы забрали бы подношение, да, мы бы что-то получили, но опять плюс один к чему? Правильно. Перед и... вами возникает болото. Сырая земля хлюпает под ногами, становится холодно и неуютно. Внезапно из болотной топи вырастает белый призрак теленка. Он смотрит на вас и не сходит с места. Вы читаете заговор. защитный заговор, и призрак исчезает. Уже произнеся заклинание, вы понимаете, что теленок был кладом. Нужно было его ударить, чтобы он рассыпался монетами. Вы замечаете горящий взор черт? Просто интерес. Он даже не успел договорить. Перед вами возникает болото. вы бьете призрака на отмаш. Морок исчезает с хрустальным звоном, а на его месте вы обнаруживаете горшочек с серебряными монетами. Собрав клад, вы замечаете горящий взор чертей в болотной осоке. А, тут больно. Окей. О, а чего вы такие жирные? 9 и 9. 9, Так, окей. Ага, ага, ага. Погнали. А надо будет еще пятерочку помнить отнять. А, да ничего страшного. Поэтому как я его ударил, за 5 минут мне еще полупиться надо, да? А, да, ничего страшного. Мне просто было интересно, что это я загружусь. То есть, в принципе, видите, как нет такого прям, бронения. Так, давайте к тебя... Так, кверхушку всем, пятерочку сверху. И пока увеличим количество захупы. Так, кверхушка. Да, кверхушка. Да, кверхушка. Да, Блин, они какие-то сильные козлы. Ну ладно, еще два свет. Не так страшно. Так, наш код. Шесть! Да ну ты с ума сошел. Так, три брони. И еще две брони. И еще четыре. Так, хорошо. неплохо так-то закинул. Книж, Книжек, ниже отступил. Неплохо подкачал, я хочу сказать. Не брони накидывать, сколько не надо. Хорошо. Так, у него пять, жизней. Значит, я в принципе могу что сделать. Что я могу в принципе сделать? А защититься мне нечего. плохо значит, будем учиться. Ладно, иголку обязательно на почвы благословение или что-то так 3 а, Блин, а пока нечего. Ладно И еще Четыре минут еще сверху, падла Ладно, сейчас посмотрим, будет у меня еще хилп или нет только хотя бы на 2 рублей жизни не остановить. Ты же знаешь, что у меня там дальше? Идет? Так... Ильичи на 2, поскажет время всех стал с таким же названием. А, это должна быть груза. Так, 4. Защититься-то нечего. Ладно, замочек накинуем. Ну и поршень накинуем. Сейчас 6 дамагов прилетит. О! 8, едино. Было бы еще чем-нибудь, было бы еще чем-то дальше. Зверьте, я спасу посыл... шестер а я больно. Ладно, у нас еще 18 осталось, не столь страшно. Так, у него три жизни. Я могу подхилиться? Не могу. Значит, мне его добьет. Все, лупи. Вот так, крепко, стол остается в загородном ходе, а, оказывается, реально, другие слова. А то Сто употреблено, ну, еще шестерочка рублей сверху. Уже неплохо. Сколько мы, кстати, уже? Ну, в этой серии как-то Ну, тут серия прям серия, прям серия, серия. Прям нормально. Енидор укрыт звенящим предрассветным туманом, в гулкой тишине раздаются звуки просыпающейся деревни. Вы быстро находите избу Евдокии Фоковны по указаниям деда Егора. Николай стучит в резные ворота, и вскоре к вам выходит хозяйка дома. Евдокия Фоковна, Бог в помощь! Бог в помощь! Помогай, Господь! Вы кто такие? Я вас не звала! Пришли мы с дочуркой вашей поговорить. Ага! Она хотите, над кулинкой моей. Не бойвай-ка В покое, кот, оставьте. Нет, мне не смеху нам. Мы помочь хотим дочери вашей. Помочь? то многие пытались, да ни у кого не вышло. А чего у вас должно? Потому что я ведьма, Понимаю, как страдает акулина ваша. Поэтому и помочь хочу. Знаю я одно средство. Вот такой Ладно, хуже уже не будет, некуда. Совсем и Кота, девку мою замучила. Акулина прячется по ночам в Старой Церкви Преображенской. Там и Кота меньше донимает. Вот туда идите. Хорошо. Спасибо. Не переживайте за дочурку, с поможем ей. Ну, дай ты бог, дай-то бог. До свидания, Евдокия Фоковна. Ну, я хорош, ночь помочь Мне бы еще вы плюсовали бы за мою доброту ну ладно. А, то есть мы сразу, да, туда придем? Отлично, это хорошее, это хорошо. Можешь помолиться сможем? Так, надо смотреть. Мрачной тенью возвышается старая Спасо Преображенская церковь в сумерках, окрашенных халом рассветом. Над вами безмолвно нависают деревянные купола этого здания. В сотни лет и десятки поколений прошли под его сводами. И вы чувствуете древнюю мудрость, что накопилась, в величественных стенах строения. Давайте-ка быстренько пробежимся, осмотримся. Опа, что у нас тут? Трава, да, голова, которая я еще здесь в чем таки не пользуюсь. Я вижу еще одну травушку. Отлично, поглощение урона. Это хорошо. Так, вижу еще одну травушку. А, снимает глаз. Так, ну все, в принципе... Старые ступени церкви. ведут внутрь церкви. Не, давайте-ка осмотримся еще. Может быть, мы с ним еще поговорить можем. Хоть и солнце встает, а жутко как-то. но в принципе, я уже все осмотрел, из таких выпирающих трав больше Старые нельзя, ступени ведут в пойдем внутрь. Мы же сможем помолиться, отмолить грехи свои. О. А, деревянная скульптура выглядит торжественно и загадочно. Так, что мы еще имеем здесь? а еще травку вижу. У а, 20-тку нифига себе. Так. Это я куда пошел-то? Иконостас частично разрушился, будто здесь разбушевался северный ветер. Царские ворота покосились и более не препятствуют входу в алтарную часть. Кажется, что часть икон вырвана намеренно. Некоторые повернуты к стене. Погнаться. В тусклом свете вы различаете груду трепья, среди которой лежит икотница Акулина. Кажется, она еще спит. Девочка то и дело вздрагивает от кошмаров, которыми ее мучает поселившийся в ней черт. Давай, вы окликаете девочку. Она вздрагивает, вскакивает на ноги и забивается в угол алтарной части. Даже в зловещем полумраке вы замечаете, что у нее дрожат руки. Кто вы такие? Нифига себе, что у нее все в крови-то? Фига себе. Пожалуйста, не обижайте меня. Да ну нафиг на ней издеваются. Не боись, Акулинушка! Мы тебе не навредим. Меня Васей зовут. Это Коля. Мы помочь хотим. Так, кота. Слыхали, в тебе, и Кота поселилась. Да, писяк засел, мучит меня. Можем мы с ним поговорить? Я прошки, не хозяйка, он сам вылазит, когда вздумает. Так, Нужен нам для дела Крестик твой Выменишь нам его Да как я без креста-то буду Меня тогда прошка совсем изгложит А я тебе свой отдал. У меня два есть Один при рождении даден Другой на поле брани Расскажи про черта своего Да к черту сказать Иногда вылазит Кому поворожить может А ребята дразнят меня Девочка начинает тихо всхлипывать. Да, за живое взяли. давайте Мы я можем изгнать. прогнать икоту. Трошку! Правда, можете? Но он сам не вылезет. А Ничего. Заставим. Думаю, я знаю, как привлечь его внимание. Нужно рассердить икоту, чтобы она явилась из-за кулины. Как же разозлить именно этого беса? Ух, так. Было не просто сказано, что некоторые иконы перевернуты, поэтому я думаю, что это иконы. Не случайно иконостас тут испорчен. А, да а и икону а и, я, я, у я, входа я заметила побитую. Видать, не любит их твой Прошка. А я, я, я, да, он меня заставлял иконки-то портить. О, какие все руки-то побиты. Я крупно черчу и начнем. Вы усаживаете акулину перед иконостасом. Николай поправляет иконы. Вы начинаете читать заговор, который учили довольно давно. Но память вас не подводит. Гулки эхом звенят величественные слова заклинания. Вы почти заканчиваете ритуал, но Акулина внезапно толкает вас. От неожиданности поток магических слов прерывается. Девочка начинает биться в припадке. Из нее выходит икота. Блин, а она такая не побитая, чистенькая, красивенькая, все нормально. Ну, Надо, Кошак, здорово. Бить тебе -би -би лицо Ха -ха -ха, пришло. Бισагон и называется. Чехренан из ее лица вылез. Вот эта картиночка. Даже скриншотик <dart CS> сделаю. Ну, пригодится, я думаю, все-таки. Да этот заговор вообще устаревший. Зачин уже не тот все используют. Что же ты за векшица такая? Старомодная. Царство Иисуса. Вообще невежливо при нечисти такие царства поминать. И уж тем более иконы выставлять. Ненавижу иконы. Так Так ты и есть без икоты? Ну я и что? На кота похож, красавец. Кого ожидали? Это лягух? Ну да. Зачем а в Акулине сидишь? По что девку мучаешь? А не твое дело. Ну, с другой О. стороны, делать-то особо нечего. Могу и О, рассказать. Ой, смотрите, какой нормальный стол сразу. уйти пути А давай рассказывай. Ага, я нечисто изучаю, так интересно. Да а. чё тут рассказывать? Такой вот, странный, да чё тут да. раньше богатым по гостам был, на родниках. В церкви вот этой заказывали купцы благодарственные молебны, когда с северов возвращались. Так я успокоен, вообще суседил в этой церкви раньше-то. Домашний дух думовой живет под печью в Гопце. Откуда в церкви суседки? А к чё не может быть в церкви, думаешь? В заброшенных и пострашнее бесы водятся. Чем я хуже-то? Блин, этот тут Ну а сейчас чё? Ни людей нет, ни в церкву никто не хаживает, только в каменную. Я со скуки в Акулинку и забрался. Не хочешь в покое эту девку оставить? Ну, может, и оставлю, коли одолеешь меня. М -м -м, крест надо. нам нужен, Акулины. Да слыхал я уже. Мне тоже много чего надо. Давай так, ведунья. Одолеешь меня, и я тебе и крест отдам, и из девки вылезу. Вот. А вот это мне нравится, Погнали. Хорошо, будь по-твоему, Прошка Ну, держись, Василиса Ой, сразу, сразу как разозлился -то. Ой, там такой кошак сидит, милый 150 хп. Если вы убьете чисто с этим статусом, то проиграете Так, ну, я не успел показать последний удар Он там ударил топором, я вроде поставил на паузу Но он все равно ударил, я так не хотел, чтобы он это делал а в общем я ее победил. 700 опыта занято. 700 опыта. Я второй попытки прошел. Стой, стой, стой. стой! Не добивай меня, Вася. Ой, сразу какой добрый не добивай. Давай меня. так. Я из-за кулинки вылезу. А к тебе в служение пойду. Пригожусь. Вот увидишь. Ну, кошак мне понравился. Мучить не буду, только помогать. О-о-о! Взять тебя с собой? Да у меня и так стая чертей есть. Я не совсем черт. Я помогать буду. Суседить в доме до да чуда. А, точно, он же не черт. Он же как дымовой был. Суседки-то у нас нет. Может, и не такая плохая это затея. Что дед-то только скажет. Не, но ну мы должны набирать свою свое возьму тебя. Но смотри у меня. Без шуточек. Прошка вылезает а, а что, из Акулины -за был... и запрыгивает вам на левое плечо. Затем исчезает во всполохе черного пламени. А чем у меня даже выбора-то не было, брать его или нет? Он просто взял и пошел. Девочка падает без сил. Ее так лицо выглядит измеряется. спокойным и умиротворенным. Прошка больше не будет портить ей жизнь. Вы меняете крест Николая на крест и котницы Распятие выглядит старым и гнилым. Влияние нечисти не прошло для него бесследно. Вы надеетесь, что скверно не тронет душу Акулины. А отнести ее домой там не хотите? Только вернуться домой и все. И Сира, конечно, немножко подзатянулась, но я приже в момент, ничего страшного. О, на рассвете вернулся, если мы весь этот путь делали до почти рассвета, чтобы потом крест на рассвете вернуться. Теперь есть! Она вообще спит. Видишь, что, Вася! И еще Или она пришла добрящий. домой? Она ну, наверное, да. Эка Невидаль, кресту нечисти! Суседки, небось, тоже не боятся крестов-то. А вот такого беса-пустобреха можно было и не брать. Это кто тут пустобрех? У него там видел, сколько жизненка. Тихо, брошка! Ладно, дедушка, не огневайся. Может, он нам еще пригодится. Ну, кошак всегда пригодится. Ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Конечно, посмотри. Дед, Егор, не ругайся, ты же меня знаешь, я же вон помогаю всем на свете, уже уже помог троим, уже красавчик. Осталось тебе имя ей найти я опояску. С чего как начнешь? Такие пити большие. Так, ну давайте пойдем с спряхи, с именем ну, будет попроще. Тогда с Апояски и начнем. Хорошо, к пряхи, значит. К да. пряхи! Ой, мы с Василисой пойдем! Ага, хорошо. Нечего тебе там делать, колян. Ущок! Да, да, конечно, он да, точно. Зуб. Ну, он, команда понимает. вот смотрите, рука до сих пор. Стоп. Стоп. Они левая ли у них? чтобы она будет пересмотреть. Потому что в вдруг... По-моему, у него было вначале левая. Я пересмотрю, я задам с этим вопросом в следующей серии будет. И еще Вась, так так невесту руку. банную не обмолвись. Хорошо, хорошо. А то пряха. Нечисть на дух не выносит. Хоть сама уж как бесячка выглядит. Понял. Разумела. Эх, пряха, пояска, пряха, пряха. Тут Кто такая-то пряха эта? А, баба одна. Звать ее капиталина Иванна. Да только пряха ее, все кличут за глаза. за глаза. Шибка знаткая, с ней лучше не шутить. Потому я иду с тобой, языком у ней не брякай, про книгу не говори. Разумела? Да, понял. Что мне сказать ей, чтобы пояску дала? Хороший вопрос, Василиса. Как с ней говорить будешь, ухо востро держи. Понял. Запомни главное, про нечисть не поминай, не любит она бесиков. Тем более забудь, что поезд нам нужен для помощи девке подмененной. Потом, коли знаткой себя покажешь, тоже хорошо. Понял. А не приглянешься ей? Или что, выбухнешь? Да плата плата тогда ой как взрастет. Разумела. Блин, так сложно будет. Поняла, дедушка. У -у -у. Пора нам в путь собираться. Да, лучше к ней ночью идти. <с <с Нас подвезут на телегии, договорился я. О, -о, О, это хорошо. А Мази-то не осталось Купальской? Если б знал, так бы летом летели, а придется на своих двоих. А -а -а. Да, вот еще что. Мужик есть богатый один, Петров. Так. Просила меня поле его проверить. Нечистый, мол, посевы портит. Как раз от Пинтека недалеко. Так, давайте посмотрим на карту. А, вот, в принципе, вот она карта, изба пряхи, вот они, поселение. Ну, карта, в принципе, большая на следующий раз, мы со всеми уже потом поговорим, а кота сейчас... Поговорим. Ну, что лезешь? А что ты теперь мой, хочу Не и Не видишь, пригрелся я на палате. Ой, как хорошо. Сонно мне. Спрашивай, что еще хотел. А то спать-то мне пора, притомился. Притомился, ничего не сделал. Притомился уже такое. Притомился. Будешь скоро. После поговорим. поговорим. Спасибо. Так, Таково. Вам... Все, на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайся на канал. Будем продолжать. Посмотрю я обязательно про его руку, потому что мне показалось, что сначала у него было на другой руке ожог, и если это так. Ой, некрасиво, некрасиво. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, прилагайте игры для обзоров и обязательно за эти друзей и всех остальных. Спасибо, пока.